Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ»! Встречайте его представителей! Анна Глазунова, Диана Шилова, Радик закидулин и Роман Полянсков! Молодцы! Награда нашла героя. Ну что? Наш с вами фирменный. Зачем? Молодцы. Ура! Стоем вместе для ученого. Вот. Еще фотография. Давайте делаем селтинг. А, а, ты, за, ты хотел селфик сделать. Идите сюда. Давай, давай, бегом. Это же медийщики, вы же сами понимаете. Конечно. Ребят, да И... у вас самое масло